Здравствуйте, друзья. Серьезная картина пишется долго, и пока просушиваются ее слои, я побаловался с пейзажиком, а-ля примка, в один сеанс с работы Владимира Жданова. Просто у меня давно валялась какая-то краска, типа водоэмульсионные. Какая точно краска, до сих пор не знаю. Загрунтовал этой краской холстик. Перед письмом, как обычно, решил смазать его льняным маслом. Стал мазать. Смотрю, а масло пропадает на глазах. Грунт, так сильно его впитывал, что я извел много масла, но холст оставался сухим. Вот это меня и заинтересовало. Как же будет вести себя краска, на таком тянущем грунте? Намешал такие цвета. Парочку голубых, болотный, зеленый цвет и два рыжих. Начал писать подмалевок и ужаснулся. Краска так же, как и масло, таяла на глазах. Я втирал ее жесткой кистью, беря много краски но она исчезала в недрах холста. Кое-как, я намазал подмалевок, и бросил картинку сохнуть. Вот такой подмалевок у меня получился. Мне стало интересно, когда высохнет все это масло, как ляжет краска в дальнейшем. Через недельку, достал этот холстик, и начал снова пробовать писать. Палитра, почти такая же, как и в прошлый раз. Краски, травяная зеленая, кобальт синий, кадмии красный и желтый, охра красная и белила. Да, еще немного капнем голубой ФЦ краски. Нравится она мне, и в смесях, и в лессировках. Только лессировок сегодня никаких не будет. Я буду писать быстро, как пьяный маляр на заборе. Намешиваю из этих цветов голубую на ФЦ с белилами. Бирюзовую на белилах с капелькой красной. Это для неба и теней снега. Три серых оттенка. Также на белилах, серый с розоватым оттенком, с красноватым и синим оттенком. Это для света снега, облаков. Три темных оттенка, для деревьев. Это кобальт синий, с кадмием желтым, получаю приглушенный зеленый цвет. И два рыжих оттенка, один потемнее, другой посветлее. Начал писать. И знаете, масло, которое изначально впиталось в холст, после высохло, Видно, создала пленку, которая уже не так позволяла впитываться краски. В общем, краска ложилась хорошо, как по масляному грунту. Рассказывать особо нечего, просто смотрите, как художник, чтобы не забыть, что такое а-ля прима, пачкает поверхность холста. А то уже замотала, это теория одной краски, там нужно думать. А на пейзажах я отдыхаю. Если бы мою мазню пейзажа увидел Иван Шишкин, он бы сказал, иди отдыхай. Облачка. Синяя, красная краска, с палитры. Светлые места облаков, серая смесь, которая с розоватым оттенком. Да короче, все краски с палитры. Из этой гаммы, что намешал, я не вылезаю. Заборчик. На нем лежит снег. Те же краски с той же палитры. Ну и конечно, герой всей картины, лошадка с извозчиком. Холст у меня небольшой и лошадка просто микро, как пони. Я даже не видел, что там рисовать. Наверное, лупу нужно было взять, что ли. Зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как-нибудь. Вот так вот. Какие-то веточки у забора, шапки снега на хвой елок, свет на снегу мазал пастозно розоватой смесью. Вот точно я за собой заметил, если какая-то картина не удалась или есть холст, который подлежит утилизации, я сразу берусь за пейзаж. А так, по большому счету, мне больше натюрморты нравятся. Их я пишу на нормальных холстах. Вот финал картинки. Я не стал бы вам показывать эту мазню, но серьезный натюрморт выйдет еще не скоро, а я ухожу в отпуск. Поэтому, чтобы мои друзья не скучали, я и выложил этот аля примистый пейзажик. Всем художникам-любителям творческих удач. До новых встреч с серьезным натюрмортом.